Огромные города всегда привлекали внимание людей, огромное количество народа, сияние огней, суета и шум манят к себе магнитом. Самые большие города – это культурные, финансовые и деловые центры самых больших стран, в которых жизнь бьет ключом. Крупнейшие города в мире представлены в нашем рейтинге. Итак, какие города самые большие? Шанхай. Численность его жителей составляет 23 миллиона 850 тысяч человек, а агломерация – 26 миллионов человек. Это самый крупный город в Китае и в мире. Его роль в развитии экономики страны и ее культуре сложно переоценить. Совсем недавно Шанхай был маленьким рыбацким городишком, а сегодня это третий в мире деловой центр, который уступает своей позиции только Лондону и Нью-Йорку. Пекин. Второй по величине город мира является вторым по величине городом Китая и одновременно его столицей. Количество жителей Пекина составляет 20 миллионов 713 тысяч человек и 25 миллионов в агломерации. Здесь важнейшие автодорожные и железнодорожные узлы, а также большой аэропорт. Отдав Шанхаю финансовое превосходство, Пекин остается политическим, культурным и образовательным центром. Бангкок. Бангкок занимает третье место как самый большой город. Численность его населения достигает 15 миллионов 34 тысячи 354 человека, а в агломерации 16 миллионов. Звание города на родном языке стало одним из рекордов Гиннеса за свою длину. Бангкок стремительно развивается, и местные жители надеются на его становление как нового регионального центра, который сможет создать достойную конкуренцию Сингапуру и Гонконгу. Токио Токио не только крупнейший город, но и самый дорогой город мира. Количество жителей в нем 12 миллионов 300 тысяч человек, а агломерация достигает 38 миллионов человек и занимает первое место в мире по численности с учетом агломерации. Ежедневно население города становится больше на 2 миллиона за счет учащихся и работающих. Официально для Японии Токио не город, а целый округ, состоящий из 23 регионов. Карачи Карачи не только самый большой город мира, расположенный в Пакистане, но и крупный порт. Несмотря на то, что тут живут 13 миллионов 227 400 человек, а агломерация 18 миллионов в городе нет метро. Город отличается огромным количеством мусора, лежащего прямо на обочинах. Рядом с ним расположились спящие жители, а на заборах написано «Не влезай, за застрелю». Решетки обрамляют дома до самой крыши. Дели. Самые большие по численности города переносят нас в Индию, столица которой Дели занимает очередное место в нашем рейтинге. Население численностью 12 миллионов 678 тысяч 350 человек с агломерацией в 22 миллиона живет в городе с резкими контрастами. Здесь пышные храмы находятся рядом с трущобами, поражающими своей нищетой. А праздник жизни проходит мимо гор грязи. Мумбаи. Мумбаи в Индии вмещает в себя 12 миллионов 519 356 жителей, а агломерация – 21 миллион человек. Плотность населения здесь достигает 22 человека на 1 квадратный метр, что является максимальной плотностью в мире. Мумбаи – экономический центр страны и самый крупный порт западной части Индии, в котором трудится 10% всего рабочего класса. Москва. Это место занимает самый большой город в России. Помимо населения 12 миллионов 29 тысяч 600 жителей и агломерации в 16 миллионов человек, здесь, по подсчетам миграционной службы, живет порядка 2 миллионов легальных мигрантов и еще миллион нелегальных. Сан-Паулу Сан-Паулу в Бразилии не только самый крупный город с населением 11 346 231 человек и агломерацией в 20 миллионов человек, но и столица штата с таким же именем. Самый большой город в Южном полушарии. Его архитектурной особенностью является сочетание значительного количества старинных зданий, церквей и музеев с современными небоскребами из стекла и металла. Столица Колумбии Богота завершает наш ТОП 10 самых больших городов. Она сочетает свой высокий статус с самым большим количеством жителей в стране – 10 миллионов 788 тысяч 123 с таким же количеством в агломерации. В 1948 году во время переворота город был практически сожжен, поэтому его здания отличаются современностью. Однако это не мешает сочетаться в футуристической архитектуре современных построек с нескончаемыми пробками, грязью и бродягами. Дано слово из четырех букв.